Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала с вами я интересный и сегодня у нас новое видео Видео посвященное снапшоту Вышел первый снапшот версии 1.17 Да, это первый снапшот обновления пещеры и скалы Но, конечно же, пока что в этом снапшоте ничего не обновили Значит, название этого первого снапшота это 20V45 Сегодня я покажу вам примерно как он выглядит. Может вы даже посмотрите, как он выглядит сам. Может вам понравится, может нет. Ставьте лайки там, да, и так далее. Снимаю первый раз, поэтому не судите строго, если что-то будет не то. Ну что, давайте начнем. Значит, начнем мы с, потихонечку с самого первого штуки, что добавили, это мешки. Мешки добавили в новый Минкрафт. Это самая прикольная штука, по-моему, как мне кажется, из-за чего. Из-за того, что ты сможешь использовать их даже в начальном... Э, как сказать вам? В начальном исследовании. Только, значит, как я понимаю, убиваешь коров, коровы. Из них получаешь кожу. И крафтишь эти мешки. Пока что мы крафт их, не знаем, Но, надеюсь, это будет хороший какой-нибудь легкий крафт у них. Ладно, давайте посмотрим. Значит, э, в мешки что мы можем класть? Давайте посмотрим. Вот, смотрите, у нас есть один мешок. В него вы можете положить дёрн. Один стак. Самое главное, что в мешок вы только можете... Положить пока что только один стак Не знаю, может это исправить, не исправить. Значит, выбираем его предмет и кладем его просто в мешок Правой кнопкой мыши, вот, все Мешок у нас полностью полон Чтобы забрать его, просто вот нажимаем на него Правой кнопкой мыши Все, мешок у нас есть Потом мы можем, вот как раз две земли Да, по одному стаку даже можем положить спокойно раз. Положили. И он здесь у нас показывается процент. Насколько он заполнен. Здесь означает это 50%. Только он заполнен. И да. Мы докладываем еще один. И в мешок у нас полностью этот заполнен. Но некоторые могут спросить. Мы можем даже вот так положить. Так как эндер жемчуги считаются как 32. Так как их только 16 можно положить. Они сразу же делят мешок пополам. Занимают все место и все. И туда можно эндер жемчуги. И все это забрать заново. Можно же также же. Но... Значит, с также работает это все здесь. Это 30 полностью, и это сколько-то. Но с цветами это работает не так. Ну, также можете только до 1, до, как вам сказать, до 64. Я, конечно, здесь меньше положил, но все же вы также можете все эти цветы закладывать в этот мешок. И зря не хватает только вот здесь бы я бы еще дописал, наверное, что, на сколько процентов он заполнен, да, чтобы не так смотреть, а вот просто мы могли просто открыть и посмотреть. И, но самое, по-моему, не суперское для меня, это вот то, что вы можете в один этот класть, в один мешок только класть один лук, например, один какой-нибудь меч, одну какую-нибудь броню рандомную, да, например, потому что, почему, броня не стакается, и поэтому вы только можете одну какую-нибудь эту, с этим также это работает, и работает также и с луком, и мечом. Давайте я даже вам покажу... Это также на примере, да? Что мы только можем один лук положить и можем один меч. Даже согласен вам показать, что, типа, в некотором могут поверить, почему только один меч. Раз, все, больше не кладется ничего. Ну, это хорошее, честное изменение, мне оно нравится. Значит, э, что туда можно только до стака все складывать. Следующий блок это свечи. Они имеют 16 разных цветов, как вы видите, их ровно 16 цветов. И одна свечка без окраски, то есть 17 у нас только свечей. Это нормально, по-моему, так как не все используют свечи как надо. Значит, в один блок можно разместить только 4 свечки, и то одного вида. Например, я не могу разместить, давайте, например, красный еще возьму. Вот здесь я начал размещать, и потом взял поменять на красный, они будут уже размещаться в другом блоке. И также и тут, что мы не можем да, размещать, и дальше они будут наверху, и поэтому мы теперь можем такие красивые штуки строить. Ну и самое главное, что эти свечки можно и поджигать, оказывается. Поэтому давайте я вам покажу, попробую. Потому что я сам сначала не понял, когда начал смотреть набросот, и они у меня не поджигаются. Вот. Ага. А как их? А нет. Но у меня не получается их поджечь поэтому, Но я вам предоставлю кадр, что их реально можно поджечь Две свечи поджигать И света будет достаточно, чтобы что-то видеть Свечки можно размещать в воду. Я вам даже готов это показать. Давайте вот побежим. Я специально нам сделал тут маленький источник. Свечки мы можем также размещать в воду, но только по 4 штуки и то одного вида. Мы можем также ставить их от воду, Но там вы их не сможете поджечь, потому что как бы огонь тушится водой. Правильно? Правильно. И самое основное, что можно теперь сделать, это на торт ставить эти же свечки. также. Но мы теперь можем только одну свечку на торт ставить. Типа... А, нет, у меня не получилось. Вот так. И все И мы также сможем ее поджечь, но я вам не смогу показать. Поэтому найду, попробую фотографию. И покажу, что они реально светятся. И теперь, получается, мы можем как-то поздравлять разных людей в Майнкрафте. Дальше то, что добавили. Это даже нам показали на снапшоте. Сейчас давайте спустимся вниз и попробуем это как-нибудь найти. Вот как раз мы нашли. Это новый блок... Там новые, новая скала, назовем ее так. Это аметист. Почему, не знаю, честно, почему они так названы? Это русским языком, если так переведем. Это кристаллы. Значит, тут новый блок. Есть, вот, как раз этот блок и есть аметист он, значит, закрывается. Есть несколько разных блоков, которые их закрывают. Смотрите, здесь несколько слоев. Это состоит из нескольких прям слоев. Имеют четыре стадии роста значит эти кристаллы да как раз это вот это кристаллы назовем их так я не знаю куда их использовать конечно же но все же надеюсь вам понравится вот маленькие как раз кристаллы есть побольше есть кристаллы вот это, а нет это маленький все таки есть побольше вот кристаллы есть еще больше и есть уже самые большие вот как раз наверное один из самых больших да кристаллов которые выросли на этой залеже. Растут только по плодородным блокам аметиста. Значит, вот эти блоки плодородные, поэтому на них и растут кристаллы. Значит, из аметистового залежа можно получить 4 аметистовых осколка. Или больше, с зачарованием удачи. Я этого, сори, не проверю, так как я не проверю даже себе кирку. С помощью железной кирки и выше. Значит, золот... все кирки, которые у нас больше железной, вот эти все кирки не подойдут. А вот эти все уже три остальных вида кирок подойдут, конечно же. Могут быть собраны с шелковым касанием в любой стадии. Ну, получается, мы можем собирать эти все шелковым касанием. И тут у нас идет новый блок под названием можно найти где угодно под землей и в верхнем мире самое главное что в верхнем мире мы можем найти это в любом месте имеет внешний слой из нового блок под названием туфом вот как раз это туфом новый блок надеюсь вам он понравится это как я понимаю как наподобие грави но он не опадает не знаю, мне он честно не нравится, потому что непонятно, зачем он нужен. И второй слой это сделано с помощью другого нового блога, называемым кальцитом. Не знаю правильно прочитал, неправильно, но все же это новый блок кальцитом. Ну, вот это еще как-то прикольный блок, такой беленький. Наконец-то новый какие-то блок есть такой. Ну, реально, он можно еще что-то с ним будет придумать. Надеюсь, что-то с ним ä, получится какое-то красиво сделать. Как вам сказать, постройки смогу, да, с ними делать как раз новые и так далее. Имеет внутренний слой из различных монтирую блок. Здесь много разных блоков, как раз этих метистовых. То что здесь не один, именно как он кажется вам, а здесь оказывается даже несколько. их сам не знал. Но все же, да. Значит, э, следующее – это новый материал. Новый материал под названием медь. Конечно, его взяли из какого-то мода. Честно не помню название. Может, кто-то напишет в, описании, э, в комментариях, конечно. Но все же. Значит, э, новый блок – это медь. Э, Куперва Оран. Он пока что все на английском, конечно же, написано, потому что на снапшотах никогда не добавляют все на русском. Но надеюсь. Уже когда выйдет 1.17, то уже начнут это делать. Значит, медная руда встречается в залежах по всему верхнему миру. Как золото, а как железо и уголь. Значит, получается, генерация у нее очень также разная. Получается, ты сможешь ее найти где угодно. Так же, как и железо сможете находить, как уголь. Ну, значит, очень много будем их находить. Применяется в крафте медных ступеней, отвода и по подзорные трубы, да. Вот как раз подзорную трубу я вам потом позже покажу. И самое главное вот да, также позже покажу. И есть эти как раз ступени. Я вам готов даже их сейчас показать. Вот это новые блоки, раз которые крафтится как раз они имеют степень окисления. Поэтому это тоже прикольно получится. Может быть даже с вами сейчас поставим эксперимент, за сколько оно. Пока я буду вам все остальное рассказывать, за сколько оно сможет окислиться. Значит, медный блок делается из 9 медных слитков. Ну, дождик пошел не очень хорошо, конечно, но все же выключим его. Вот, слитки вот такие мы когда будем добывать, и мы получаем вот такие слитки. Из 9 медных слиточков мы получаем один блок. И как раз, если все идеально, то получается... Медные блоки постепенно окисляются. Давайте даже поставим пока что их. Может быть, они начнутся окисляться. Потому что пока я буду вам дальше рассказывать, посмотрим, насколько они окислятся. Имеют 4 стадии окисления. Самое главное, будем знать. Это сама пока что медь. Слегка окисленная медь. Наполовину окисленная медь. И окисленная медь. И блок переходит в новую стадию. Каждые 50-82 игровых дня. Получается, мы сегодня не дождемся с вами. Может быть, конечно, я... Дождусь, подожду, без записи, посмотрю, как получится. И в процессе окисления медные блоки можно остановить при помощи сот в верстаке. Как я понял, это типа когда он начинает окисляться, я могу его э, остановить в помощи сот в верстаке, но только я не понял как это, поэтому может быть кто-то мне расскажет, конечно же, но все же. Пока что он окисляется, пусть может быть получится, может я просто буду ставить день-ночь, день-ночь или включу какой-нибудь, чтобы быстрее все происходило. Значит, дальше. Это грамма-отвод. Грамма-отвод крафтится из трех слитков меди. Вот, как, только я не знаю, как он реально крафтит Возьмем отсюда верстак Давайте перенесем себе его сюда Все, просто я даже не понимаю, как он может крафтить Типа получается вот так Да, вот так, просто крафтится спокойно этот грамотвод Как понимаю, нам только не показали для одного крафт Это для как мешочков Ну, надеюсь, у них будет реально очень легкий крафт Чтоб не надо было даже для новичкам Мне запоминать такого сложного Значит, грамотвод, как работает грамотвод Попробую вам, конечно, да, показать он защищает территорию в 4, на, умноженное на 16 блоков, вокруг себя от ударов молнии. При попадании молнии в громад, вот он издает редстоун сигнал. Значит, по плану мы теперь можем также создавать разные редстоун сигналы. И поэтому, если сейчас будет гроза, да, например, мы можем попробовать э, сделать вот так по плану грозовая погода, то он нас теперь будет защищать. От этого может быть, по плану, да, должен защищать. Ну, не знаю, как получится, вот гроза, как раз мы сейчас увидели, но она не попадает в наш этот. А если мы уберем, может быть даже и попадет в нас. Ну, поэтому мы не будем экспериментировать. Надеюсь, реально такая погода получится. Если что, ребята, будем проверять это все дальше. Снапшоток может дальше буду обозревать для вас, если, конечно, вам понравится. Значит, и самое основное, что нам вообще не показали ни в одном. Нигде вообще не показали. Это. Это блок затемненного стекла. Этот блок не пропускает свет. Может ломаться без использования шелкового касания. И крафтится из блока стекла посередине и четырех амитистовых осколков вокруг его, этого блока. Я вам могу даже доказать сейчас, что он не пропускает свет. Сейчас мы с вами включаем Time Set. Ночь. Вот, включаем ночь. Все, включили ночь. И у нас здесь по плану темно. Но он немножечко, конечно, видно, что там стоит. Морские фонари не светится. Но если мы сейчас сломаем, смотрите, блок, видите. Опа, -на! и свет начинает пропускаться. Он реально вот защищает теперь от света нас полностью. Поэтому реально нам это тоже прикольно. Можно по плану сделать что-то, будет прикольно с этими делать. Может даже получится. Какие-то постройки, только не знаю для чего оно пока что нужно, но я не понимаю плюсом, зачем внизу такая большая темная платформа. Следующий новый блок, это, это не блок даже, это предмет, подзорная труба. Для чего же она нужна? Это очень прикольная штука, для меня она очень понравилась, честно. Крафтится из двух медных слитков и одного э осколка аметиста, используется для наблюдения за далекими объектами. Да, согласен, я вчера уже проверил, вот например... Мы можем тупо сидеть вот так наблюдать, например, вот там видите цветочек, да? Где цветочек? А где цветочек? Его не видно, а он там есть, а этот цветочек там есть Это, Поэтому очень прикольно, как бы, нам сказать, предмет, который вы сможете использовать где угодно Например, ваш друг куда-нибудь туда убежит, вы взяли вот такой опа -на. и опана, я вот тебя вижу Где он находится, ой, а может даже получит разглядеть, что в сундуке осматривать давайте посмотрим, как сундук-то выглядит. У -у -у -у! Это мега-приближение. <snow numajutday> Самое основное, что теперь еще добавили, это уже, может сказать, даже как бак исправили маленький. Это добавили тропинки, теперь можно положить на грязь, панзоли и мицели. Значит, а тропинки что такое? Это ты можешь делать, например, вот так вот это это тропинки есть, которые ты типа натоптал, да, и так далее. Его можно теперь везде ставить. Не знаю, вот раньше было это не было, потому что ни разу не пользовался, очень давно, ну, пользовался, конечно, но я не просто всегда ставил какой-то один блок, который и все, и больше я ни одного блока сюда не добавлял. Ну, если реально это не было, то это очень также прикольно, так как теперь можно просто рандомный блок убрать котел теперь можно наливать лаву это очень также прикольно смотрите раньше мы не могли никак это наливать ой ой ой ой ой ой ой ой, ой. я все сломал, я все сломал. <laughs> ладно давайте заново попробуем я конечно все сломал уже в начале но ладно как же него налить воду как я понимаю это как просто так же как это вот мы налили воду и нам вернули ведро пустое с это ну как написано у меня он будет Испускать Редстоун сигнал Силой в один блок, как я понимаю а Только я не знаю, как это проверить Этот Редстоун сигнал Может кто-то мне подскажет, но он должен испускать Редстоун сигнал с силой 1 Не знаю, как получится, По плану мы теперь даже В ней сможем, ну не купаться, как бы Но, как бы, если вдруг Наступить, да, вот так мы можем, получается, сгореть Ну, давайте проверим Мне стало даже интересно, сможем ли мы в этой Лаве сгореть Да, мы в этой Ай! Но смогли загореть вообще спокойно и самое главное новое, которое я, по-моему, не кажется на для вагонетки было добавлено. Теперь вагонетки и рельсы можно размещать под водой, однако они будут ездить медленнее. Давайте просто проведем сейчас эксперимент. Построил маленький путь на вагонетке, попробуем проехаться. Сколько, насколько мы быстро будем ехать? Ну, по-моему, это нормальная еще скорость, и просто я ни разу не пробовал, как будет под водой ездить. А вот, теперь мы можем реально вот как раз здесь построил нам путь. Сколько мы будем на вагонетке здесь ездить, так как оно должно... Да, здесь медленнее это чуется, так как... Вообще, по плану, должны будет, наверное, рельс также будет как-то окисляться, потому что это будет не очень интересно даже. Но все же очень прикольно реально получается, что теперь мы можем даже под водой делать какие-то себе водные хайперы лупы да? В морях таких больших и этих. Только самое главное, чтобы они ездили быстрее, потому что это очень медленно. Значит, оптимизировали сферу опыта. Сфера опыта с большом количеством сферы иногда объединяется в одну для повышения производительности. Например, когда у нас пузырьки сейчас, если здесь они... Да, пузырьки опыта, как я понял. Это когда их очень много, они могут объединиться в один для объединения... Ну, конечно, почему-то... Как я понял. Но они немного не объединяются, да. Значит, когда... Игрок, игрок все еще поглощает их с той же скоростью, да, хотя бы они не изменили это. Значит, и было исправлено не, много багов, э, где-то примерно 7-8 штук. Давайте я вам зачитаю их, потому что я не знаю, как их проверить правильно. Ну, надеюсь, я в следующий раз подготовлюсь еще серьезнее, если, конечно, вам понравится, что я так делаю. Давайте посмотрим. Исправленный баг, при котором детеныши пиглинов, которые подобрали кожу, не респавнились. Не знаю, реально он был не был, потому что ни разу не пробовал И Исправный бак, при котором каменный забор в таежных домах для жителей стоял неверно. Тоже, честно, ни разу не видел, не слышал. Может быть, реально и было. Исправный бак, при котором во время открытия сундука в заданулшем корабле могли происходить лаги. А, да-да-да. В нем лежал карта сокровищ. Вот этот бак я знаю точно. Ну, это надо найти вообще бы нам корабль чтобы его проверить но это очень мне кажется долго исправленный бак при котором скелеты не э, скелеты не горели если они садились в вагонетку ну согласен это надо было исправить давно уже по моему исправленный баг при котором сферы опыта могли создавать очень сильные лаги ну не знаю мне ни разу не создавались лаги даже когда нам очень много опыта мне падало исправленный бак при котором игра хорошо когда у Картограф открывались торги на карты. Не помню, что такого даже у меня ни разу не было, хотя я покупал несколько раз даже карты на своем сервере дим да, правильно? Ага. И самый главный, исправлен баг, при котором сферы опыта продолжали следовать за игроком даже когда он умер. Но ну, это когда ты пишешь, например, тебя убивает, опыт на тебя сразу же опять накидывался, не просто лежал, да, где-то вот тут и ждал меня, а он просто на тебя накидывался. Ну что, ребят, спасибо за просмотр, да Надеюсь, вам понравится, на следующей неделе план должен быть Выйти следующий напшот Ну а что я могу сказать, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Всем удачи и всем пока